Жара. А он уже купался, да? Чего вы Скажи, что пристал? Ой! -ой. <связывается> у, у них хвосты еще одинаковые все. Джек, ну запрыгивай что-то жира, жира, жира два психопата. Жара, жара, ко мне, жарко, <свист> жара, джек, ко мне, жара, последний <свист> Залазь. Че, не, никак? и жара бежит. Это они выясняют, кто, кто главный будет. Это может до бесконечности. Быть. Мокрые, противные, грязные. А где чушки? за помои. Ну, кроссовки-то зачем?